В Архангельской области издавна люди добротой и сердечностью славились. А на севере иначе и не прожить. Зимы суровые, расстояния большие. Если друг другу не помогать, в одиночку совсем пропасть можно. Потому-то и благотворителей на севере всегда много было. А как же иначе? Сегодня ты помогаешь, завтра тебе помогут, если трудно будет. Время шло, эпохи менялись. А традиции доброты и благотворительности только крепче становились. Вместе любую беду и даже болезнь одолеть можно. В 2008 году у нас благотворительная программа «От сердца к сердцу» появилась. Если у ребенка болезнь тяжелая и деньги нужны, чтобы с ней справиться, родители в программу обращаются и помощь получают. А помощь эту разными способами оказать можно и карточки банковской в программу перевод сделать, и СМС на специальный номер отправить, и в мероприятиях благотворительных поучаствовать. А теперь помогать еще проще станет. Потому что проекты для друзей для вас миллион чашек кофе приготовили. И каждый, кто этот кофе себе купит, сразу благотворительным станет. Потому что 2 рубля с каждой чашкой кофе на лечение детей направляются. Миллион чашек кофе ждут вас в Архангельске и Северодвинске, во Фьюжен кафе терраса блинные для друзей, пицца для друзей, кафе-аэропорт, кафе-клуб-метро. Приходите с друзьями, с семьей, с любимыми и просто сами. Пейте кофе и помогайте детям стать здоровыми. Миллион чашек кофе – это не просто 2 миллиона рублей на благотворительность. Это спасенные детские жизни, возвращенные улыбки, счастливые семьи и много добрых друзей. Присоединяйтесь. Вместе мы можем все. www.sksgarant.ru